Коза водит стадо. <релевые> Уходят барашки, а их ведет коза. Не знаю, видно или нет. Вот как она водит стадо. И всегда так вела с оккупантами и буду вести. Вот и умничка какая доводишь, да? Ты провокатор, провокаторша, провокаторша и им... Тема. Козер провокатор и лидер. 10 отличий это на, на самом деле очень серьезный вопрос. Как легко все провоцируются. Смешно, мне прям. Да как вам не стыдно? Я пришла четко с намерением помочь Елене Юн. А точно ли она ехала защищать? Я там была, я там все это видела, но при этом я это делала и ни не сделала. Я ничего не делала. Угомонись уже, голову лечи. Че, я в полном адеквате, в полном здравии. И предоставляет шикарный материал для тех, кто хочет получить новые звездочки себе на погоны. Н не ложусь под систему и не боюсь ее. Наоборот, и не ври. Как скажете, товарищ начальник. Как это вообще называется? Это просто хуцпа какая-то. Я считаю себя лидером. Молодец, козочка. Я не бегу, а ты зачем лжешь? Да ты первая вылетела пулей и побежала. Всех спровоцировала, идиот. Куда? их куда? Я считаю, что это героизм, потому что меня выгнали. Ты подчинилась шестью ее просьбам. Это же заведомая ложь. Ну, конечно, добровольно я вышла. Что ты спрашиваешь? Же... Я вышла сама, я вышла сразу. Шесть раз просьбы выйти, именно просьбы. Но из-за того, что она меня в коридор выгнала, Борзинская сказала выйти, я вышла. Я ничего не сделала. Ничего, абсолютно. Меня выгнали и сразу я побежала вниз. О, я не знала, что ты такой трусливый. Вот эта коза водит стадо. Ну, любая коза будет водить стадо. И я всегда себя так веду. Я больше не буду. Не подчиняюсь этой системе, я игнорю ее. Вот она топит за СССР, но при этом... Сугубо один экстремист вешали Вешали, и все. Даже из США прислали мне деньги. Да потому что я в общественной организации состою, граждане СССР. Я а, лидер подскажи, этой пожалуйста. организации, один из лидеров этой организации. Да Мелихова смелый человек, Мелехова муза и вдохновитель. Не баламуть народ, кто тебе заказ-то И всегда препятствую, и издеваюсь над ними, и глумлюсь над ними. А провокатор самый настоящий. Это мой образ поведения, который подтверждает мои слова. Пусть расскажет, если она такая честная. Ну такой я человек. Эта игра просто спектакль для идиотов разыгрывается. Ну, пожалуйста, максимальный резонанс. Давай прямой эфир, теперь уже ты от меня не отделаешься. Как это вообще называется? Это просто худспага, какая-то.